друзья мои всем привет привет сегодня я нашла подобрала для вас такой вот пейзажик тоже будем работать как и прошлый пейзаж гуашью как вы можете видеть он такой да, деталей каких-то довольно таки мало но он такой яркий сочный теплый вот нарисуем с вами такой пейзаж Заказала я себе гуашь мастер-класс. Такой вот наборчик, 16 банок, баночки по 20 мл, баночки довольно-таки маленькие, конечно, но так прям хвалят мастер-классовскую гуашь. И вот мне захотелось попробовать, насколько она все же хороша, в отличие от бюджетного того же сонеток, ну, более бюджетного, да, скажем так, сонета, которым я рисую, ну, мне интересно стало попробовать, стоит ли брать, да, когда в сонете баночки есть побольше. Вот. Ну, то есть, конечно, если мне понравится, я, может, буду покупать уже отдельные какие-то цвета, более большими баночками штучно. Ну, посмотрим. Итак, что нам нужно, да? Я вот себе нарвала бумажных полотенец. Почему полотенца, а не тряпочки? Да, потому что кисточку, когда промакиваем, бумага лучше впитывает. Чтобы потом, вот, кто не вертикально, а горизонтально рисует, чтобы клякса не капнула. То есть бумага лучше впитывает. Одноразовая палитра. Так как не особо удобно здесь на это рисовать. Соответственно, водичка, кисточки. Ну, так как у нас баночки, да, не тюбики, какой-то мастихин, либо что-то. Ну, чем вы будете из баночки доставать? Лучше, конечно, из баночек кисточкой туда не лезть, не рисовать, чтобы краска не пачкалась. Ну, и давайте приступим. У нас такой простенький простенький прям сюжетик давайте по нашему уже привычному ходу дела отметим половины да кстати как и в прошлый раз это я грунтовала акварельную бумагу и прям вы знаете мне намного поста... понравилось писать на ней гуашью потому что бумага сильно прям ее сразу впитывает а здесь можно еще какое-то время там, недолго, не конечно, как масло, но можно что-то там еще подвигать, растушевать. То есть, ну, как по мне, по моим ощущениям, мне понравилось больше на такое писать, чем просто на бумаге. Итак, вот мы разметили, да. Ну и, соответственно, где у нас будет линия горизонта. Да, это вот, вот эти вот деревца, которые у нас... Ну, как бы, лесок вот этот, да, на дальнем плане. Ну, где-то вот здесь. Тоже не будем сильно привязываться. Там более такой вот компактный формат. У нас более вытянутый. Ну, ничего, сейчас разместим. И, соответственно, вот эта вот дорожечка, которая у нас уходит, она не будет уходить прям в середину, да, смещаем ее. То есть, пускай она где-то вот сюда уходит. Дальше. Что мы видим? Ну, вот примерно до середины где-то, где-то вот так пойдет у нас здесь такой холмик. И вот он резко спускается вот так сюда. Даже можно чуть-чуть поднять, да, чтобы он не на середине был. А с этой стороны, помним про то, да, как я вам рассказывала, уходим от одинаковости. То есть, если у нас вот эта вершинка здесь, эту у нас делаем ниже. Ну, там оно и так, конечно, ниже. Но если вдруг бы оно было, к примеру, наоборот, ну, смотрелось бы одинаково, да, мы бы специально сделали, наоборот, другую высоту. То есть, здесь тоже делаем не особо ровную линию. Такую волнистую, там травы растут, да, не это не линия моря, да, линия горизонта, где там обязательно надо делать ровно. Здесь трава там, то есть какая-то выше растет, какая-то ниже. Но не сильно задираем, потому что все-таки это далеко. Вот. Дальше, что мы видим? Мы видим деревца вот эти на дальнем плане, да, тоже наметим их такими вот э -э -э -э -э -э загогулинками, закорюченками вот такими вот макушечки да сами собственно то есть не надо там каждые стволики прорисовывать вот мы вот так вот намечаем намечаем кружочками я вот так вот накручиваю как-нибудь интересно этот лесок где-то выше где-то ниже вот таким вот образом <coughs> дальше если нашу половину поделить примерно пополам, да, то вот, ну, ну куда у нас гора уходит? Где-то начинается самый большой пик а, вот в этой части. То есть, ну, вот я его намечаю, да, и пойдет она у нас куда? Оно у нас уходит вот аж вот сюда, к вот этому большому а, дереву. И вот так вот. Там какой-то склоны, склоны, такие вот угловатые, угловатые. Вот так вот наносим. То есть тоже не делайте горы какими-то а, ровными, вот так прям линиями. То есть там есть какие-то уступики, какие-то скалочки, да. А, вот так вот здесь как-то... Тоже так как бы условно, примерно, особо не заморачиваемся. И дальше там вот на дальнем плане за этой тоже есть, но она немножко пониже. Так, это чуть-чуть повыше вот поднимем. Это пускай будет так вот зрительно прям хорошо. Пускай видно будет, что она пониже. Так, тут тоже какие-то холмики, холмики. И куда-то вот сюда они у нас там уходят деревом закрытые. Вот куда-то они туда уходят, то есть я такими как бы треугольничками, но особо не задумываясь, я вот так вот прочеркиваю, прочеркиваю, показываю эту гору. Дальше вот здесь такой красивый есть, как холмик что ли, вот сюда тоже я его хочу показать. И вот эта скала, гора, скала, вот так вот она у нас делится, хребет тут такой вот у нее. Так, здесь как-то вот так пойдет. Эта часть в тени у нас будет. Это будет более на свету. Так, сама тропинка. Сама тропинка у нас, вот мы определились, да, точечку поставили. Там она тает, прям тает, тает. Не, не до самого горизонта доходит, да. Вот так вот намечаем, закругляем. И помним, что у нас, так как тропинка в перспективе, она у нас будет уже к линии горизонта и шире к нам. То есть придет она у нас где-то ну, вот сюда и будет вот такая вот широкенькая. Так, заходим за середину, да, чтобы у нас краешек этот на середину не выходил. Вот так сюда. И, соответственно, здесь вот так. И осталось нам показать. Так, покажем еще вот это вот основание холмика. Где-то это вот в предел, в пределах этой линии горизонта. Неровной линии. Вот так, вот, вот так. Кривовато, косовато. Я намечаю этот холмик. И здесь тоже основание. То есть холм, да? А потом идет такое более ровное поле. Вот нам это нужно, в принципе, и показать. Вот сюда. И здесь тоже как-нибудь вот так вот интересно. Ну и, соответственно, дерево. Ну, если от тропинки посмотреть, где у нас оно начинается, ну, где-то вот сюда, ближе к краю. Пускай вот здесь будет такое вот дерево. Оно у нас пойдет там вот так. Вот ствол у него такой изогнутый. Вот где-то здесь будет. Ну, его мы можем, в принципе, нарисовать уже потом. Вот сюда там ветка пойдет, туда пойдет. Как-то вот так интересно мы его потом нарисуем. Ну, так примерно себе наметили, посмотрели, да? Сейчас я добавлю на палитру красочки это соответственно белила титановые без белил никуда белилки сразу возьму чуть-чуть побольше. возьму, так, в наборе что у нас есть? У нас есть ультрамарин, есть лазурь железная. Ну, лазурь нет, наверное, на более для других целей. Возьму ультрамарин. Ультрамарин. И добавлю черненькой сразу же. Черная, конечно, здесь я не знаю, как она в гуаше. Но в наборе здесь сажа газовая. Вот. Ну, посмотрим, как она себя поведет. В масле она такая вот краска. Она мелко пигментированная. И она вот другие слои она выступает, чернит все потом, может вылазить там где не надо. Ну, вот я добавила на палитру, пока три цвета, пока достаточно, так как краска у нас сохнет, до да, гуашь быстро, поэтому возьмем пока немножко. Так, и беру я кисточку, синтетику какую-нибудь плоскую, окунаю в водичку, и нам нужно сделать цвет неба. Я беру белилки и добавляю туда немножко ультрамарина. Небо у нас светленькое, довольно-таки, но к линии горизонта оно... Видно, да, что совсем, вот не, не к горизонту, а вот к горам, где прячется за горы, там еще светлее становится. То есть я возьму какой-нибудь вот такой цвет, ультрамариновый, ой, белила ползут, ползут. Вот такой ультрамариновый оттеночек. И добавлю сюда, чтобы он не был такой вот прям очень уж яркий. Добавлю чуть-чуть капельку черненького. Вот я беру прям с краешку где-нибудь, прям ворсиночку пачкаю и чуть-чуть. То есть мы его делаем спокойнее, но не, не чтобы он у нас был черный, да? Просто поспокойнее. И верхнюю часть я вот таким вот движением смелым закрою вот этим вот ультрамарином. Дальше в этот же замес я просто вот домешиваю больше белил. И вот сюда опускаюсь чуть ниже, уже более светлым оттеночком. Кисточку я смочила чуть-чуть, прям не полоскала в воде, чтобы красочка все-таки вот ну, не жидкая была. Вот так. Создаю уже где-то небом, подрезаю какое-то а, очертание наших гор. Между собой прохожу, пока гуашь подвижная. Делаю плавные переходы. И к самому низу вот туда. Можно взять кисточку, протереть, взять чистые белилки и ближе к горам, вот там вот, втереть, вмешать еще светлее. То есть это надо сделать быстренько, пока гуашь, наш предыдущий слой, не высох, чтобы у нас получился как бы а, плавный переход. Да, такой. И вверх вот так потянули. Вот он. В принципе, и плавный переход. Так, и здесь, соответственно. Вот тем самым у нас получился, как бы, такой, так сказать, градиент, да? От светлого к темному. Всё, уже красочка подсыхает дальше теперь нам нужно сделать какие-то красивые облачка я добавлю на палитру немножечко немножечко охры охра светлая Охра светлая. И облачка я, чтобы они не были у нас белыми, да? Они будут почти белые, но не белые. Кисточку от синенького промою. Пока я делаю все эти манипуляции, у нас небо подсыхает. смешаем возьмем белилки белилки и вот как мы черненькие набирали прям краешком краешком по чуть-чуть набираю охру светлую такой должен получиться в принципе белый оттенок но тепленький слегка слегка желтинка такая легкая должна быть еле уловимая вот видите я надеюсь, видно, передает видео, что по сравнению с вот этими белилами, да, эти такие вот тепленькие. По чуть-чуть, по чуть-чуть, постепенно добавляем, чтобы не переборщить. Вот такие. Пускай такие у меня будут облачка. Очень нежные, светленькие И этим цветиком я намечу, где вот у нас вот здесь за горой такое есть облачко, да, макушечка у него более закругленная, да? И вот так начинаем свободными движениями. Сейчас я работаю кисточкой очень легко, не давлю ничего никуда. Вот так и тянем вниз, как бы сделали такое а, облачко мягенькое. Пальчиком пройду вот так, вот границу по облачко пришлепаю сделаю его более воздушное и вот здесь внизу можно пройду еще раз какую-нибудь красивую форму ему добавлю вот так и чуть-чуть Опять пальчиком подстучу. То есть, чтобы его видно было, да, на фоне голубого неба. Мы прихлопываем, как бы, втаптываем его э, в голубой. И повторяем повторно, чтобы, ну, четко просто было. Также здесь у нас тут есть такое красивое большое облачко. Опять такими же, как бы, круговыми движениями я начинаю вот так вот, вот так вот задавать какую-то форму облачка. Видите, я не сплошным цветом закрашиваю, а вот как бы мазочками вот так вот создаю облачко, чтобы у меня вот кое-где в нем именно внутри этого облака, виднелись какие-то такие голубоватые больше моменты, тем самым как бы ну показываем, что у нас там оно не сплошное, да, у нас там есть и свет, и тень в нем, и низ аккуратненько я вот так вот сделаю плавный и чуть-чуть ниже Тут вот где-то тоже есть облачко. Сделаю его побелее. Добавлю вот этот оттенок беленького. Наш охристый. Ну, то есть тут будет, в принципе, перекрыто все деревом. Но немножечко-немножечко покажу. Вот здесь я хочу как-то его поинтереснее еще сделать. Не так, как, не так, как там, а вот такое, более пушистенькая суховато уже красочка идет это и хорошо у нас как раз получится вот эта пушистость так и к низу я вот так вот притопчу пальчиком чтобы получить этот как бы переход ну вот такие облачка у меня будут пускай будут такие Дальше промыла я кисточку. Беру наш вот этот ультрамарин с белилками. Делаю оттенок потемнее, то есть чуть-чуть темнее небо. Вот ультрамарин, белилки и добавляю туда опять черненького. То есть сейчас мы с вами будем делать гору. Основной цвет всей горы. Вот, вот такой цвет. Темнее небо должен быть. Но сейчас мы это поймем. Попали мы в том, не попали. Нам нужно нанести этот оттеночек на гору. Итак, наносим. Ну да, в принципе, как бы достаточно. Сильно его какой-то вот такой э, четкий делать не надо. Должен он быть.. Ну, четкий, темный, потому что у нас, друзья, гора далеко. И то есть она будет смотреться далеко, если она будет у нас, соответственно, такая какая-то вот ближе к цвету неба. Так, закрываю пока. Вот так тут какие-то уступы интересные есть. Ну и мы также сделаем. Окунаю краешек кисточки уголочек в водичку, чтобы красочка ложилась поприятнее. Так, где у нас здесь холмик? Вот сюда да идет, вот так. Добавила больше ультрамарина. Ну, как больше, чуть-чуть набираю, но уже он более, видите, синее. Черного меньше, он уже более такой вот голубенький. И заполняю вот это вот. Все-все дело. Красочка заканчивается. Я себе подмешиваю еще ультрамарин черный белило вот так оттеночек поменялся там где-то за деревцами прокладываю так, белилок побольше вот сюда повыше и вот куда-то туда у нас уходит этот цвет А вот эту вот подложку под этот холм, который более впереди у нас, я сделаю более светлее. То есть я туда же добавила еще больше белил. Вот, Как-то вот так, пускай он пойдет, тут он растворяется в общей массе. И дальняя гора у нас тоже будет такая вот светленькая. Вот тут она там выступает. То есть она еще дальше, она еще больше приближена к цвету неба. Но все-таки темнее. Здесь тоже, вот видите, такую ровную границу не оставляем. Тут тоже какие-то холмики, перепады, что-то такое есть. И здесь можно вообще растушевать, вот так плавный переход сделать. <coughs> вот так. Пока так закрыли. Дальше я беру еще светлее. Вот я просто в этот оттенок вот подхватываю и белил в сторону. Добавляю посветлее, посветлее. Сейчас мы сделаем уже какие-то акценты да, на нашей горе. То есть создадим какие-то интересные фактурки. Вот здесь у нас теневая, да? Здесь пойдет вот такой оттеночек. Как там у нас склоны идут? Такими вот маленькими черточками мы показываем вот этот снежок. Меняем направление. Где-то большой прям склон, да? Крутой такой, где-то более пологие места в горах, в этих. Вот таким образом намечаем наши горы. Здесь холмит. Так, посветлее надо. Тут как-то идет склоны сюда более размытая. Вот так. Здесь тоже по склону. Вот легким-легким движением. Вот по сухой бумаге. Вот так сюда пошел склон. Дальше таким же цветом я намечу вот здесь какие-то тоже. У нас самый освещенный будет, в принципе, вот этот вот хребет. А остальные оттеночки такие, вот приглушенные. Создаем какой-то интересный такой. Узор на этой горе. Здесь к низу тоже вот легонечко. Делаю тоже такой вот. темненький будет. Дальше на дальней. На дальней нашей горе. Тоже там кое-где какие-то. Движения более светлые наблюдаются. Сильно детализировать не надо, так как это все-таки далеко. Это дальний план. Просто вот мазочками какие-то там детальки показали, что... Там есть что-то светлее, что-то темнее, да. То есть, вот что-то такое. Коротенькими мазочками. Ну, то есть, референс я вам, конечно же, скину в описании под видео. <coughs> то есть, можете посмотреть, да, посидеть, подетализировать, как бы все вот эти вот холмики детальки я вот так вот от себя тут как мне кажется да видится я тут добавляю себе какие-то деталечки маленькие естественно я не сижу там не вырисовываю каждый этот холмик мазочек нет в этом смысла мы должны в принципе получать удовольствие да, не мучиться сидеть и копировать там Каждый мазок. Ну, если кому нравится, хочется, пожалуйста, как бы. Это ж не запрещается. Более светлым теперь я вот этот саму макушечку, холмик, добавляю мазочков. Голубоватый все так же, но светлее. Кисть вращаю. Так, вот он наш холмик здесь. Очерчиваю макушечку. Движение у меня где-то э, провожу э, вертикально, перебиваю потом этот мазок горизонтально, и получается такой э, хаос мазочков. Представляйте себе, где у вас какие э, склоны там. Горы, в принципе, интересно писать. Вот здесь очерчу больше таким вот светленького. Добавлю. Как бы показать вот этот вот сам холм, куда он у нас идет. Легонечко-легонечко, чтобы красочка еле-еле оставалась вот, вот так вот шершавенько по бумаге, по холсту, на чем вы рисуете. Так, и вот здесь подсвечу тоже такую макушечку. Такое движение показали. Дальше я возьму, добавлю красочки красный, светлый, немножко, немножко. Прям ее нужно совсем-совсем чуть-чуть для того, чтобы вот этот снежок красненький. Если хорошенечко присмотреться, на горе он там присутствуют такие вот фиолетоватые оттенки, чтобы она у нас гора не была, просто какой-то скучно, голубой, да, голубой светлее, голубой темнее. Вот я добавила, вообще видите, граммулечку захватила так вот и добавляю вот сюда такой вот светленький, но уже более фиолетовый оттенок. Вот я его тоже сюда куда-то подброшу. Уже будет поинтересней, живописней. В основном этот оттеночек виднеется более такой вот, ну, вот где теневые мы прокладывали. То есть добавляем, не полностью перекрывая, да, весь тот синий. Ну, то есть, чтобы мелькали много оттенков. И красноватые такие более такие тепленькие, да, и более холодненькие. Так, сюда чуть-чуть. Вот здесь можно на границе света. И тут в тени. Дальше посветлее еще беру беленький. Смотрю, мне не хватает светло, светлого этого участка, склона. А более темным, вот я опять смешивала ультрамарин, белила, черненький. Я наоборот, вот здесь вот оттеню легонечко. Добавлю теневых участков. чтобы отделить нашу, вот эту переднюю гору от дальней. Ну и плюс дополнительный оттеночек, да, это всегда интересно. То есть, так мы ее прям усложняем, усложняем. Довольно-таки сухенько-сухенько прям красочка ложится. Вот Где-то между светлыми можно каких-то пятен темных добавить. Ну и, соответственно, не забываем про направление. Вот как у нас склоны идут. В этом направлении двигаемся и показываем как бы движение нашей гары. Ну, вот так достаточно, да, я думаю. В принципе, хватит. Мокрой кисточкой прохожу и смягчаю вот здесь края. То есть, контур у нас более четкий. Макушка, да? А к низу у нас такое вот становится более мягкое состояние. И чем хорошо такой приемчик, то есть, у нас мы вот размываем уже низ, да, но у нас, посмотрите, все равно мигают оттенки и красноватые, и темные, и более светлые. Но кисть, смотрите, я окунула сейчас, да, в водичку, промокнула вот она влажная, она не мокрая, она просто влажная. Этого достаточно. Синтетика она в себя очень хорошо водичку берет. Вот здесь размываем. Дальнюю можно даже пройти так вот слегка, так как она у нас дальняя. Вдалеке можно чуть-чуть ее пройти. Опять-таки промыла. Вот тут чуть-чуть тоже пройду по границе. Чтобы вот этих вот от кисточки ворсинки, вот эти видите, чтобы они более мягче были. То есть, если у вас как бы сразу получилось хорошо, да, можно и не проходить. Ну, мягенькое такое а, касание горы к горе, как бы можно сделать. И Вот здесь тоже пройду, чтобы она очень уж так не выделялась четко. И видите, мы размываем как бы тем самым вот эту границу гор. И посмотрите, как они сразу удаляются от нас. Уходят на дальний план. Сразу становятся дальше. Ну вот, достаточно работать с горами. Давайте сделаем теперь подложечку под наши вот эти вот деревца. Я возьму, у меня есть зеленая темная. У кого, допустим, нет, можно, в принципе, взять зеленую, светлую, с тем же каким-нибудь синеньким смешать. А, к примеру, добавить потом и черненького туда, и будет такой темно-зеленый. Но цвет должен быть, знаете, какой в итоге? А, Синий-зеленый. То есть, чтобы синий оттенок был виден. Так как у нас мы сейчас будем наносить теневую часть деревьев, не освещенную, а теневую. Вот я взяла этот наш зелененький, добавляю туда синенький, чтобы синенький даже преобладал. Это теневая часть наших деревьев вот я ее вот так сейчас натыкиваю создаю какие-то как вот мы показывали до да, интересные крону то есть уголочек кисточки у меня смотрит вверх и я вот им вращаю и создаю тем самым какую-то интересную макушечку у деревьев краску сильно не перемешиваю чтобы у меня была где-то более зеленая, а где-то более синяя, то есть, чтобы это теневая она тоже была как бы интересная пятна там такие, да, более синие, более зеленые, пускай будет интереснее. И вот так вот краешком кисточки, уголочком я вот создаю чего-то там такого интересного. Вот видите, пошел у меня более зелененький, книзу я добавлю э, ультрамарина. В этот зеленый больше добавила, а, получается, к низу темнее. Да? Мы помним, что у нас в пейзажах а, деревья, вот, особенно когда их масса большая растет, то есть в глубине там будет очень-очень темненько. Так, ну и основание. Вот здесь вот прокладываем. Основание. Теперь нам нужно, конечно, подождать, пока вот эта вот основа наша под деревья чуть-чуть подсохнет. Сейчас давайте с вами закроем основные вот эти вот холмы. Так, для этих холмов, да и, собственно, для вот этой подложечки, я добавлю себе желтенького. Так, желтенький у меня есть лимонный и есть обычный желтый. Ну, я добавлю лимонный, чтобы у меня была картинка поярче, посочнее. Я добавлю себе лимоночки. Если красочка у вас а, очень быстро подсыхает, да, на палитре ее можно периодически вот я покупала тоже в художественном магазине такой маленький баллончик спрей его очень надолго хватает и вот на палитру сбрызгивать к примеру красочку допустим вот так ой желтый течет Раз, там чуть-чуть да сбрызнули уже она так сильно сохнуть не будет я вот в этот наш а, темный зеленый да у кого Другой зеленый тоже в него. Добавляем лимонку. Вот я в него. Течет, течет, все у меня течет. Добавляю лимоночку. То есть у нас должен был быть зелененький, тоже вот теневой. Наносим сейчас теневой, не самый светлый. Светлый мы потом будем работать. И сейчас, не обращая внимания вот на наше дерево, да, там ни на что не обращая внимания. Мы закрываем вот этот наш холмик тут он тоже пускай спускается как-то интересно то есть не надо сплошной линии да вот я провела и красочку тоже сильно не вымешивайте где-то даже можно вот смотрите я захватила раз вот в синий зеленый полезла пускай где-то вот будут такие более темные мазочки да вот Пускай. Это будет живописненько. Где-то у нас, конечно, мы перекроем это потом светлыми оттеночками. Но все-таки где-то оно будет мелькать, да, что на макушечке у нас там зелененький вроде как посветлее, где-то потемнее у основания. То есть это будет красиво, живописненько. То есть понятно, что гуашь это все-таки, как я уже говорила, да, я к ней серьезно особо не отношусь. Но почему бы нам не поживописить и в гуаше, да? То есть, то есть приучаем себя даже в гуаше делать как-то вот интересно, живописно. Потом вам просто это будет уже смешивание этих красок на автомате. И вы будете даже, неважно там, писать. Так вот макушечку сделала светлее, лимоночки добавила будете писать вы маслом, либо акрилом, да, вы уже будете машинально делать как-то вот, ну, интересно, да, живописно, разнообразными оттеночками. То есть, приучаемся даже в гуаше все это делать более интересно, более сложнее, скажем так, да. Так, ну, и, соответственно, где у нас, вот здесь у нас... Тут травка, травка более темная. Вот я прям вот так вот закрываю. Закрываю, закрываю. И вот здесь низ картины нашей закрываю прям такими, видите, мазочками. Прям кисточку вытираю. Вот. Дальше добавляю, чтобы у меня посветлее лимоночки добавила. Никаких белил лимоночкой работаем. И вот здесь я нанесу вот так как бы горизонтальными мазочками. Тут у нас уже поверхность, да, поле горизонтальное, поэтому я его и наношу горизонтально. Вот такое вот. Здесь растушую слегка. Так, обхожу тропинку не особо аккуратно я ее обхожу но стараюсь обходить все таки вот так закрыли дальше следующую вторую половинку делаем то же самое вот так растушевали а пока еще растушевывается пока красочка двигается можно в принципе если вам не надо, чтобы она быстро сохла на холсте, на листе, да, на чем вы там рисуете, тоже его слегка сбрызгивать. Так, здесь у нас тропиночка вот так узенькая, сюда уходит, вот так я ее обрисовала и закрываю закрываю закрываю вот таким вот образом ну и уже давайте чтобы у нас как бы не было уже белого этого листочка холстика да кто на чем рисует кто чем рисует избавимся от нашего белого и закроем возьму я охру свою светлую в чистом виде и закрою нашу тропинку вот так зелененький чуть-чуть подмешивается как бы не обращаем на это внимание все хорошо все хорошо это у нас будет рефлекс от травы на тропинке вот таким вот образом закрыли все у нас теперь нет этого белого холста теперь смотрите вот сейчас да пока еще не высохла что режет глаз вот вам режет что-нибудь глаз видите что-нибудь неправильное да такое вот неестественное напишите в комментариях да? а я вам покажу вот это вот кусочек мы его вот так как бы снимаем Оп. чтобы он не был сильно контрастным но потом когда мы будем прорабатывать а, саму тропинку тенюшечки до да, прокладывать мы еще там добавим теневой смотрите уже да то есть четкую границу там не делайте то есть она должна такая вот постепенно постепенно уходить смешиваться даже с зелененьким вот ну, даже к примеру покажу да вот чуть-чуть окунула в зелененький и вот а, мазну где-то вот чтобы она была видна вроде бы но зеленоватая и смотрите она уже уходит туда вдаль ну еще тени добавим и потом будет все вообще шикарно локи котик мой проснулся Итак. Теперь, друзья мои, нам нужно взять кисточку эту, откладываем и берем щетинку для того, чтобы нарисовать наши деревца. Я возьму, у меня вот такая кругленькая щетинка есть, вот такая вот, видите. Вот ей я буду делать наши деревца. Я возьму в наш зелененький, подмешаю охры, вот набираю охру. И подмешиваю в зелененький. То есть цвет должен быть в принципе, в принципе, зеленый, но такой вот темненький. Можно для более светлого добавить э, лимонки чуть-чуть. Ну вот мы будем деревья, да, на дальнем плане делать. Смотрите, э, у нас самая яркая будет это вот эти вот холмы, трава, да, а остальное такое все приглушенное таким цветом будем сейчас с вами натыкивать макушечки деревьев не перекрывая полностью наш а, темный цвет не перекрывая полностью и где-то даже вот видите с отступами то есть вот создаю создаю макушечку прошла до да, в одну сторону Чуть отступила где-то там, чтобы теневая какая-то была. Как бы, а, ну, деревья как растут такими шапочками, да, вот. А между ними там видна теневая глубина дерева. Вот. Так, я сейчас сделаю побольше этого же оттенка, а то он у меня быстро заканчивается. Вот такой охристо-охристо <coughs> какой-то желто-зелененький. И вот так вот вот так вот мы начинаем натыкивать создаем какие-то красивые макушечки деревьев где-то добавляю больше охрочки чтобы тоже был разнообразный свет этот освещенные деревца. Кисточкой тоже вращаю, то есть вот так, вот так, да, то есть кручу ее. Потому что она прижимается и более плоская становится, хоть и круглая. Здесь более плотненько у нас видно, закрыто. Вот таким вот образом. Закрываем. Так, здесь создаем вот так, как-то интересно. Деревья идут. То есть тоже можете посмотреть, как там вот эти шапочки да, в оригинале написаны. И тоже что-то подобное можно показать. какие-то такие вот интересные, интересные. Натыкиваем. Ну, вот такой. У меня такой лесок получился. Теперь я беру еще больше лимонки в этот же оттенок. Вот такой, видите, еще ярче. То есть вот предыдущая вот этот. И аккуратненько, аккуратненько, по самым-самым освещенным по макушечкам. То есть их там будет немного. Но подсветим какие-то макушечки чуть-чуть. Немножко-немножко. Здесь капельку вот здесь немножечко кисточка я еле-еле касаюсь очень-очень аккуратненько вот здесь <клес> добавлю чуть-чуть света там вот можно немножко И вот предыдущим оттеночком я хочу вот здесь немножко вот так вот разбить вот эту темную полосу. И здесь как-нибудь вот так сделать. Ну, то есть прищурить глазки можно и посмотреть, как у вас в общем смотрится работа, да? так промываю кисточку и сейчас мы с вами возьмем какую-нибудь тоненькую кисточку где у меня вот такая вот есть прям тоненькая-тоненькая вы возьмите ну что у вас есть тоненькая то и возьмите и вот я беру белилки белилки и капельку-капельку охры ну оттеночек типа как мы делали <coughs> облака что-то что типа этого. Собираем кисточку в тонкий кончик. Помним, да, как рисуем мы тонкие линии. И смотрите, здесь в это, э, нарисуем в этих деревьях стволики кое-где. Да? Вот где у нас теневые окошки, где листва не перекрывает. Кое-где вот прям аккуратно-аккуратно носиком кисточки. Мы покажем какие-то там деревца, стволики, веточки. Только аккуратно-аккуратно, очень-очень аккуратно, аккуратно еле-еле очень, очень касаясь. Вот именно где вот окошки теневые, темно-синие. Вот здесь пускай будет... Какие-то там два. Если красочка ложится, вот, совсем чуть-чуть отпечатывается, еле-еле, да, вот как рыхло, да, так наносится, пускай она так ложится, потому что, ну, это больше придает вот этой, то, что у нас деревья где-то вдали, да, Вдалеке, то есть четкости какой-то нет. Вот так достаточно. Вот тут только, наверное, что-нибудь хочется вот так вот добавить. Немножко. Все, кисточку эту откладываем. Откладываю кисточку. Хочу еще вот здесь сделать макушку. Что-то у меня прям так тут же свет, да, как бы перекрыть вот это вот у таким зелененьким. Чтобы темноты вот этой сильно не было по краю. Здесь вот она уже как бы чуть-чуть видна. А вот здесь более такое вот, пускай, зелененькое будет. Вот так, уже поинтереснее. Мяу. Дальше мы с вами будем работать тоже этой же щетинкой. Так, я себе еще нарываю салфеточек. Мы с вами будем делать теперь, в принципе, лужайку нашу, холмикейки. Для этого я возьму вот этот холм такой светлый, да, но более охристый, желтенький. Здесь более такой яркий, тоже разные оттенки сделаем. Я возьму лимонку и добавлю в нее немножко охры, чтобы он был такой лимонно-охристый. Вот такой, видите. И холмик, смотрите. Опять-таки, можно кисточкой постучать, так распотрошить ее, чтобы форсинки были, да, травинки получались. Смотрите, здесь мы натыкивали, да, но здесь-то у нас на, хол... на холме трава. То есть мы будем ставить кисточку и легкими такими вот как бы протяжными движениями показывать, что у нас там эта травка. Тоже как бы полностью не перекрывая все. создаем вот так вот травку начинаем от дальнего плана до да, от верхнего и двигаемся ближе сюда к нам вот таким вот образом где-то подмешивается зелененький. Здесь макушечка у него такая более островатая. вот двигаемся к основанию нашего холма красочки много не берите чтобы вот так вот тоже в протирочку работать когда очень много красочки на кисточке получается такой жирный мазок и щетинки они слипаются и не получится вот этих волосков Нанесли пока этот, да, цвет. Дальше добавлю я в этот цвет белил. И по макушечке где-то тут освещенных. Чуть-чуть добавляю. И тоже сухенько вот так вот я наношу вот эту вот. Травку тоже, да, такой вот интересно получается. Разные оттенки и более светлые, и более темные. Сейчас очень смазывается. Можно, в принципе, подождать, пока подсохнет. Вот сюда чуть-чуть но сильно не высветляйте этот холмик, чтобы там потом цветочки видно было. Дальше двигаемся вот здесь маленькими коротенькими движениями, показываем даже зелененького чуть-чуть добавлю. Вот так, там у нас коротенькими коротенькими движениями там. Травка у нас тоже, да, растет. Граница вот эта вот. лесочка этого. Нанесли. Теперь зелененький я добавляю в лимоночку. Вот беру зелененький и добавляю в лимоночку. Постепенно, по чуть-чуть. Такой вот светленький зелененький. И вот этот холмик начинаем делать вот так где-то мазочки выходим выше до да, нашего начерченного чтобы как бы это же теневая то есть по сути как бы ну, земля да, из которой растет трава то есть мы делаем вот эти вот мазочки чуть выше трава же она выше у нас Логично, да? Что она у нас выше, чем земля. Это я сказанула. Так. И здесь у нас такими вот а, волнами, да, как бы спадает. Ну, где у нас вот тут такая площадь прям. Прям-прям-прям вот так закрыта. Светлый участок. и сюда у нас уже уходит такими вот спусками Холмик спускается ну тоже какие-то четкие границы у этих спусков не делайте как-нибудь вот так просто оставляйте между ними ну, вроде как больше теневой, да, чтобы видно было, что он спускается. Но без каких-то таких четких границ. И опять-таки макушечку высветлим, да, добавим в этот оттенок чуть-чуть белил. Чуть-чуть добавим светленького, беленького наш этот замес а где-то возьмем прям вот возьму больше лимоночки где-то даже такой вот желтенький с белилами сильно не увлекайтесь так как неважно чем вы пишете маслом гуашью акрилом белила не сделают вашу работу яркой и сочной белила цвет убивают и становится все наоборот очень такое скучное и выбеленное, то есть добиться какой-то яркости такой сочности тем более здесь у нас такой пейзаж да классный летний то есть у вас не получится если вы все забелите разбелите Никакой яркости, сочности не ждите. Очень-очень аккуратно с белилами. <coughs> ну вот, нанесли, да? И теперь э, наша травушка. Травушка, травушка. Лимонка э, с капелькой зелененького. Да, вот этот предыдущий оттеночек. Начинаем. Уже вот так я начинаю натыкивать, так краски много, чуть оботру, чтобы кисточка была такая вот, слегка подпачканная. Ну и соответственно нужно, чтобы слой предыдущий подсох. Вот так, уже более вертикальными мазочками, как бы у нас здесь. Поле, травка, да, никакой не холм. Здесь более вертикальные. Можно чуть-чуть там делать им какие-то наклоны. Чем ближе подвигаюсь я к нам сюда, да, кисточку уже больше, почти всей поверхностью э, прижимаю. То есть здесь уже у нас травка ближе к нам. Видите, с как сказать, с пробелами такими краска ложится, потому что суховато. Не надо делать очень влажно и очень много на кисточку набирать краски, потому что такой вот эффект, именно вот чтобы как бы вот с такими пробелами не получится. Вот пока таким цветом я закрыла. Наш этот темный переход виден, да? Дальше. И с этой стороны то же самое. Туда дальше мазочки покороче. Так, еще сделаю. Прям вот принципиально не добавляю никакой воды, чтобы ложилось все сухенько. Ну и, конечно, предыдущий слой, он все-таки должен быть уже сухим. Особо не старайтесь выписывать там каждую травинку. Вот эти вот мазочки вертикальные, да, мы горизонтально закрыли, а теперь вертикально. Оно будет задавать плюс вот эта вот щетинка, да, сами ее. Они уже зрительно будут давать нам понять, что там эта трава, что тут у нас что-то растет вертикальное. Прям очень-очень сухенько. Так, и осталось тут совсем чуть-чуть уже. Вот так. Дальше я возьму чистый желтенький, ну как чистый, кисточку, она такая зелененький там чуть-чуть присутствует, да. Ну беру вот желтенький лимоночку. И вот некоторые кусочки этой полянки, они более такие вот солнечные, светлые, освещенные. Вот я добавлю сюда желтенького. Тоже так вот сухенько в протирочку. Можно даже в лимоночку добавить чуть-чуть белил, чтобы такая вот она была. Чуть-чуть. Помним, да, что не, не перебарщиваем. С белилками. К самой тропинке, вот пускай здесь остается такой темно-зелененький, как бы будет нам показывать высоту травы теневую и вот здесь тоже у нас вот так вот, вот так вот все это большой здесь такой кусочек это наверное может рапс растет что может быть тут желтенького такого сочного вот так в протирочку такими быстрыми быстрыми движениями сейчас я заполню вот этот кусочек освещенный вот как-то так у нас Вот здесь полоса идет такая более светленькая. Вот я прям нашмякиваю. Здесь пускай где-то посветление гает Вот так вот в принципе достаточно ну и сейчас давайте закончим да как бы, собственно нашу работу сделаем тропинку а потом приступим к красивому такому дереву итак я возьму свою плоскую кисточку даже наверное возьму плоскую либо какую-нибудь скоши, но не важно, поменьше, да, тропинка у нас, она все-таки маленькая. И смотрите, смешаем с вами красненький, так, видно, я показываю, красненький ультрамаринчик. Нам нужно получить фиолетовый оттеночек. Естественно, естественно, с белилками. Вот, видите, такое вот что-то. Фиолетовенькая, это вот фиолетовый природный, нормально-фиолетовый оттенок, и смотрите, вот как я говорила, да, теневую на тропинке, то есть, мы вот здесь, вот так вот, тоже сухенько в протирочку закладываем теневую, уже более мазочками горизонтальными. Да, то мы ее закрыли так, вот по форме. Сухенько в протирочку прокладываем тенюшки. Не каким-то одним, до да, полосой одинаковой ровной, а все-таки больше, как я добавлю еще белилок, посветлее немножко ее. Очень она такая контрастная получается. Ну, пускай кое-где будет, да, потемнее, опять-таки живописненько. Вот здесь. То есть короткими-короткими такими мазочками, и соответственно, вот туда дальше, да, там совсем у нас должно быть посветлее, так как оно вдалеке она. Ну вот и куда-то туда она уходит. У нас вдаль тропинка. Можно сюда куда-нибудь тоже таких вот уже полусухой кисточкой добавить. Дальше. Промываю кисточку. Беру охрочку с белилками, то есть вот вот примерно вот такой вот бежевый оттеночек. Опять таки кисть протираю лишнее, вот, плохо вымыла, лишнее протираю, чтобы она такая суховатая была. И опять таки горизонтальными мазочками так еще белил, чтобы посветлее предыдущего был сухенько горизонтальными мазочками наношу. Более светлые части. Тоже опять-таки полностью не перекрываю охру всю. Где-то этим охристым захожу даже в тень. Сейчас вот чистую охру взяла. Вот так вот. И кое-где таких прям можно, прям вот носиком кисточки, прям разбеленных, разбеленных, немножечко-немножечко подбросить яркости такой. Ну, и, соответственно, если у нас теневая тропинки здесь, да, то освещенная будет с противоположной стороны. Где-то разбить можно. Чуть-чуть сюда добавить. Вот так. Ну, и чтобы наша тропинка, она уходила прям совсем-совсем, да, там терялась, Сейчас добавим туда немножко зеленцы вот прям подпачкала кисточку зелененьким и вот в наш вот этот бежевый я добавлю туда зелененького чтобы она плавно плавно таяла там где-то в траве Даже, знаете, хочу охру капельки красного добавить и вот такого оттенка еще даже в тропинку подбросить. Более теплого такого, да, на передний план. Почему бы и нет. Пускай там будет много интересных оттенков, всяких разных. Вот, вот такая. Но горизонтальными мазочками наносим тропинку, потому что это у нас горизонтальная да, поверхность. Дальше. Опять я возвращаюсь к своей щетинке и беру теперь вот наш зелененький оттеночек в чистом виде. Сухенько-сухенько. Сейчас наша тропинка, она вот как-то, как змея какая-то просто лежит, да. То есть не совсем естественно. Вот я набираю зелененький цветик, и нужно просто вот так вот на нее, кое где по границам, по краям запустить вот так вот травинок. Здесь можно чуть-чуть вот разбить. То есть чем дальше, тем у нас тоньше, тоньше вот эта линия становится. То есть, кое-где травинками перебиваем вот этот вот а, край нашей тропинки, чтобы не был он такой четкий. Соответственно, то же самое и с этой стороны. Вот она, трава растет. И где-то там и на тропинку на эту, на дорожку выходит. Даже не обязательно ее прям а, везде, по всему периметру проходить этой травинкой. Можно где-то там здесь показали, чуть отступили. То есть не сплошным забором да, ее прокрашиваем. Так, ну и теперь... Сейчас я попробую щетинкой своей. Но можно, в принципе, и тонкой кисточкой вот здесь на переднем плане показать... А, вот более такие длинные травинки, выходящие. Да, вот можно щетинкой, легонечко только. Сухенько и легонечко. Отдельные травинки показать, которые как бы здесь ближе к нам, на переднем плане выходят на светлые, на светлую траву. И как бы это красиво. Легонечко в разных направлениях, чтобы они были такие ну интересные. Вот тут по краю тропинки можно такие показать тоже кусочки травы. Высоту травы как бы, да, этим самым мы тоже показываем. И с этой стороны тоже вот так аккуратненько. Прям вот чистый вот этот темно зеленый с баночки, я, который набрала. Вот я его беру и вот его наношу. Повыше, пониже, разные направления. Про это помним. И вот так вот суховато, суховато. Я наношу вот эту вот травушку на переднем плане. Ну, приблизительно там, где мы вот эту теневую да, оставляли, то есть ну а макушечка высота травы на светлая выходит и это красиво да вот этот контраст темная на светлом конечно же всегда красиво ну и давайте напишем наше дерево ну, для дерева мы возьмем с вами коричневую краску я возьму у меня это он броженная темно-коричневая красочка тоже возьму ее немного Берите по чуть-чуть, если вы видите, что у вас, да, там, дерево чуть-чуть, к примеру, нарисовать. Как бы берите немножко, то есть, экономия, да, должна быть. Зачем выбрасывать, если вы знаете, что вам понадобится чуть-чуть и нелогично выкладывать к примеру, полбанки, к примеру, да. Так, образно говоря. Вот такую вот умрочку я добавила. И сейчас я возьму... Берите любую кисточку, какую вам удобно. Я возьму скошенную. Мне комфортно скошенной рисовать. Все кисточки синтетика, да, в основном. Кроме вот натыкивания травы, там все синтетика. И вот где у нас, да, мы определили, что оно у нас где-то деревце вот здесь. Если поделить вот этот кусочек, то, то есть не посередине его, да, а куда-нибудь смещаем. Вот у нас будет вот такое по ширине, пускай, дерева у основания. И вот веточка, куда она у нас, вот здесь вот эта красивая идет. Она выше горы. Вот мы ее вот так, вот, вот так, как-нибудь извилисто. Вот я ее наношу. И придавливаю уже к основанию. То есть вот так. Набираю еще красочки. Тоже дождитесь, пока вот этот ваш слой подсохнет. Вот рука дрожит, да, специально там можно подергивать, чтобы дерево, наоборот, получилось какое-нибудь такое, ну, прикольное, интересное, необычное. Не просто там какая-то ровная палка, а пускай оно будет такое вот интересной формы. Так, вот туда куда-то она у нас пошла. Дальше. Какая еще у нас ветка? Помните, да, я всегда говорю, что сначала намечаем основные ветки. Дальше, вот отсюда ветка у нас вот так как-то изгибается. Вот сюда, сюда, сюда пойдет. Есть. Дальше. От нее вот туда такой изгиб. Вот логично будет куда-нибудь вот сюда веточку отправить. Вот эти вот уголочки, друзья мои, Которые получаются вот тут, вот, да, их закругляйте. Тогда веточки будут более такие вот естественные смотреться. Дальше, вот отсюда у нас тоже идет веточка. То есть она где-то вот так, и вот так, вот так, вот так, как-то тоже кривовато. И сюда приходит, закругляю этот уголок. Есть. От нее такой маленький кусочек вот сюда идет. И вот этот уголок опять закругляю. Понятно, да, с этими уголками? Дальше. Вот куда-то сюда идет тоже ветка. Так, она у нас почти, почти, почти придет к вот этой. Вот сюда. И опять-таки вот этот уголок, хоп, прирастили его к дереву. Дальше. Вот тут я вижу какую-то веточку Но я тоже не повторяю прям один в один а делаю приблизительно как там приблизительно так вот туда я уведу за край здесь добавлю веточку сюда там какую-то поведу веточку все я уже смотрю как бы на свою работу и добавляю маленькие веточки где мне что хочется так, вот сюда чуть-чуть какую-то отправлю и закругляю, закругляю вот эти уголочки. Так, так. Где еще можно? Так, вот сейчас туда посмотрела, да, вот тут вот есть очень такая вот красивая веточка. Ну вот, в принципе, все. Хватит этого. Так, здесь мы сделаем, вот так вот уведем в траву корешок. Как бы, да. Потом еще травинок добавим. И вот опять снимаю лишнюю красочку. Вот снимаю, снимаю, да. Чтобы у меня вот, ну, суховатая кисточка осталась. И тень от дерева. Вот она у нас немножечко по диагоналечке. Вот здесь падает Тень. то есть просветы травинок у нас видно светлые но вот такая вот тенюшечка даже можно туда в вот этот коричневый добавить в тень тень потемнее черненького даже я наверное знаете для травинок вот не получается как-то у меня с синтетикой извиняюсь за своего товарища кричащего вот так вот с щетинкой видите она с этой задачей лучше справляется ну и сейчас вот давайте сразу пока мы взяли щетинку я возьму вот эту вот у меня уже подсохла лимоночка. Чуть-чуть вот это вот деревце мы вот так вот перебьем травкой. Как бы не полностью, да, чтобы вот эти вот корешочки закрывать. Вот прямо она у меня сухая уже на палитре красочка. И вот так чуть-чуть-чуть-чуть. Главное показать вот эту вот тень. Где-то возвращаю черненький. Вот так. Ну, достаточно, да, больше не надо. Так, дальше беру опять свою скошенную, беру охрочку и добавляю в коричневый. То есть нам нужно получить, теперь как бы показать кору дерева. Охрочка с коричневым, ну, вот такой вот. Светик, да? Даже вот можно еще светлее. Ну, сейчас посмотрим. Так, ну вот, достаточно, я думаю. И вот коротенькими мазочками, вот так по направлению как бы ствола, где-то сильно прижимая, где-то не очень сильно. Вот взяла я прям почти чистую охрочку. И покажем вот эту вот нашу кору на веточках. В основном по таким вот по стволу, по толстым очень веткам. На маленькие заходить ну смысла нет. Тем более там у нас пойдет потом э, листва, да. Закроет все это дело. Листва, цветы. Ну вот немножечко так вот немножечко покажем. Добавлю чуть-чуть белилок. И вот где-то такие прям очень освещенные, очень. Вот так. Чтобы тоже кора, она была разная. Все, достаточно. Я думаю, достаточно. Достаточно, но вот хочу я все-таки разбить кое. Где, чтобы... Прям кора-кора такая была. Вот, все. Дальше берем щетинку. Будем делать листву дерева. Так, я себе добавлю лимонки, потому что у меня моя уже, в принципе, и закончилась, и высохла. Немножко. У нас, в принципе, уже больше работы нет, как бы, да. Осталось только листва Так, берем наш темно-зелененький, добавляем в него капельку, вот капельку в темно-зелененький лимонки. То есть, смотрите, опять-таки суховато, вот так делаем, натыкиваем. Нам нужно проложить, опять-таки, как и с холмами, с деревьями на дальнем плане, до да, сначала мы должны натыкать листву, которая вот теневая, и вот. Тоже она как-то там шапочками так вот сделана. Но смотрите, друзья мои, оставляйте, пожалуйста, пробелы, чтобы было небушка сквозь дерево видно. Не забивайте прям целиком и полностью. Вот так вот, такими шапочками. Суховато. Довольно-таки темненький да, оттеночек. вот куда-нибудь вот здесь ну соответственно где у нас вот тут а, веточки их краешки естественно закрываем зеленью вот сюда куда-то пойдет интересно дальше где-то вот здесь пускай ветку до да, перебьем Вот так натыкиваем. И вот здесь тоже какую-нибудь. То есть должно у нас сквозь дерево видно быть и облако, и я очень сильно да, подняла дерево. Ну ничего, пускай у меня будет так. И облако должно быть видно, и какие-то вот эти вот части холмов. То есть, оно должно как бы просвечиваться, да? Просвечиваться должно сквозь дерево наши вот эти вот все элементы, которые мы нанесли. Дальше вот здесь где-нибудь веточку перебьем сюда, пустим. А там вот где-то зелени за деревом добавим. Дальше вот здесь тоже. И вот сюда. Теперь теперь нам нужно сделать более светлую зелень. То есть добавляем больше лимонки в этот зеленый вот видите добавила больше лимонки и вот теперь не полностью перекрывая тот темный он должен у нас виднеться да не забываем про то что у нас должно виднеться также не, небо горы холмы вот так то есть по всем тем участкам, которые мы проходили, только более светлым, ну и не перекрывая их полностью. Создается такой вот эффект листвы. Так, здесь я вернусь, здесь у меня в темноте все. Вот так. И теперь в этот цвет разбеленный наш, вернее, лимонка, где была с зеленью, я добавлю чуть-чуть белил. А ну-ка попробую им. Нет, мне такой не нравится. Я добавлю, белил просто в лимонку, наверное. Чтобы получился все-таки солнечный такой вот у меня желтенький. Вот. И этим цветом уже я так вот по прям макушечкам-макушечка. Так желтенького побольше надо. Прям по самым-самым, где-то там освещенным. Если сильно прям такими ляпушками ложиться, стукайте вот так вот кисточкой, не жалейте ее по э, холсту. Так, сейчас не видно, вот так покажу. Вот так прям раз-раз-раз, чтобы она прыгала. И вот она потрошится так вот, топорщится в разные стороны. И тогда отпечатки получаются от нее такие более интересные, фактурные. Вот так аккуратненько. Вот тут на гору можно да, зайти. Видите, сразу светлый цвет появился, а гора темная. Вот тут этот контрастик, он очень хорошо играет. Здесь чуть-чуть. Там можно вот макушечки подсветить. Ну и все, здесь теневая. Все, достаточно. Достаточно. Пока наше дерево подсыхает, чтобы прокладывать нам вот эти вот красивые цветы на нем, мы с вами давайте сделаем, разбросаем вот этих вот цветочков, лепесточков на нашу земельку, на травку. Я себе возьму Ой, что-то у меня все уже падает. Белил добавлю. Нам нужно будет еще белила. Мастихин сразу протирайте, если вы мастихином накладываете красочку. И я, наверное, буду... Своим же, этой же щетинкой. Попробую сейчас, как у меня получится. В белилке я добавляю капельку-капельку красного. Вот такой вот розоватый, бледненький розоватый оттеночек. И вот коротенькими маленькими мазочками вот здесь мы разбрасываем вот эти вот лепесточки. Здесь вот группка каких-то лепесточков. Тут под деревом прям побольше. Можно какие-то сделать, к примеру, более розоватые. И не кучкуем их в, в какое-то одно место. Да? То есть делаем их так вот разбрасываем интересно ну к примеру там здесь кучка да какая-то там отошли в стороночку то есть они осыпаются не не осыпались они у нас бах и все ковром услали да землю то есть прищуривайте глазки смотрите как вот красиво чтобы было там за деревом в тени тоже есть. Но вообще еле-еле касаясь, они в тени. Там вот маленькие-маленькие с той стороны тоже лежат. Вот так чуть-чуть-чуть-чуть разбросали. Достаточно, да? Много не надо. Ни к чему. Промываю свою кисточку. Теперь, друзья мои, смотрите, что нам понадобится. Сейчас я пока кисточкой смешаю фиолетовый оттенок. То есть, опять-таки, это ультрамарин, красненькая и с белилами. Так, красненького еще. И прям белил ну светленький такой не сильно темный вот сделала такой оттеночек теперь кисть промываю промываю кисточку и беру ватную палочку и вот ватной палочкой я набираю вот этот наш фиолетовый оттеночек. И под наши цветочки мы сейчас будем делать теневую. Опять-таки теневую. И вот так вот, такими тоже как бы соцветиями начинаем быстренько-быстренько натыкивать. Здесь какая-то группа цветочков. какие соцветия показываем дальше здесь сильно не задумывайтесь не старайтесь там как-то одинаково их сделать да вот а именно быстренько быстренько вот так натыкиваем как получается так получается должно получиться живенько и интересненько На макушечке у нас там их прям много цветочка. Ну вот, потыкали, потыкали, да, какой-то кусочек создали, чуть в сторону отступили, там другое соцветие сделали. Тоже с этими вот соцветиями не забываем про то, что нам нужно все-таки оставлять, да, чтобы виден был задний план. Вот красивое, красивое, красивое, цветущее дерево у нас с вами получится. Тоже вот эти соцветия побольше, поменьше, разной формы. И вот так вот нашлепываем, нашлепываем их. вот так дальше переворачиваю другой стороной беру белила прям чистые белила чтобы было ярко сочно прям много и вот теперь там где мы вот это нанесли то есть где-то мы оставляем вот этот фиолетовый невой да а остальное ставим кружочки более такие в вот белые и здесь уже надо более так вот побольше красочки чтобы они все-таки были ярко до да, смотрелись то есть чаще нужно окунать в белило палочку не надо повторять также ту же форму да пускай они где-то там по-другому чуть-чуть будут Вот так и следите за одинаковостью. Если видите, что у вас а, идут такие вот прям очень одинаковые соцветия эти, то где-то вот подумайте, посмотрите, как это можно убрать, где-то каких-то точечек еще добавить, чтобы они все-таки были разные. Вот, сейчас уже я как бы просматриваю и что-то где-то добавляю. И теперь я смешаю белилки с капелькой красненького, сделаю розовенький. Можно, если у вас есть розовенький, возьмите розовенький, будет ярко и красиво. И теперь как бы покажу вот этим розовеньким, даже еще поярче розовенький, потому что у нас еще белила там не подсохли, да, и смешивается, вот так где-то, как бы, серединки этих цветочков уже так вот в беленьком где-то так потыкаю розовеньким, немножко, все-таки они больше там белые, это у меня еще такой распотрошенный хвостик ползает за, за палочкой и дает тоже такие своеобразные интересные моменты отпечатки вот так вот такое дерево у нас получилось Вот можно где-то там добавить каких-то отдельных при желании. Поукрашать каких-то более маленьких. Не сильно, давя, да, какие-нибудь такие деталечки. Вот ну, такая декоративная работа, друзья. У нас с вами сегодня получилось Такое деревце можно деревце в принципе я вот его сильно да, задрала и тучка моя спряталась но ну, можно сделать его а, более как там вот да пониже будет красиво Ну так тоже мне нравится что касаемо гуаши ну, не знаю честно говоря как по мне так я особо разницы и не заметила что санет, что вот это. Не знаю. То есть, выбор за вами. Особой разницы я не увидела. То есть, санет тоже, как бы, довольно-таки хорошая гуашь. Ну, то, что она единственная, наверное, может, гуще или, не знаю, пигмент. Тоже хороший, что у одной, что у другой. То есть, не знаю, не знаю. То есть, дело ваше, как бы, как говорится, на вкус и цвет. Так, сейчас мы с вами снимем скотч. Как бы, если вы просто пробуете, рисуете, да, вот так вот, любитель просто порисовать, как я вот гуашью, да, я ее особо так вот как-то не воспринимаю. В принципе можно и более дешевыми так единственное знаете что друзья я все-таки хочу это вот все-таки вернуть кое-где зелени вот где перестаралась с цветами хочется все таки ну зеленушечки добавить Плюс оно как бы кое-где перебьется, вот это вот а, цветы, да, где-то если получились очень уж такими прям шариками-шариками, да, где-то можно это дело добавить зелени и вернуть. Между ними может же быть, конечно, просвечиваться листва, может, конечно. Вот я сейчас это и верну. наберу вот тут вот тоже между кое-где добавлю вот здесь подразобью немножко ну то есть можно поиграть когда подсохнет и вот здесь тоже можно то есть у нас Зелень, она и на цветочки заходить тоже может. Правильно же? Ну, вот как бы мы тем самым это и показали. Ну, все, друзья. Я заканчиваю свою работу. Сейчас я сниму скотч. И мы посмотрим уже на работу. Как бы без скотча в такой рамочке. А вы пока не забывайте ставить пальчик вверх. Подписываться на канал, включать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, которые выходят. Также оставлю ссылочку на свой второй канал. Я завела, там мы читаем всякие истории. Тоже заходите, подписывайтесь, слушайте. Тоже интересные всякие истории там, книжечки. Но он еще молодой, правда, канал. Ну, то есть... Если есть желание, переходите и смотрите. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока!